Здравствуйте! В этом уроке создадим слайдовые эффекты переходов между клипами. Переместите видео под верхний клип. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню раздел Переходы пункт Слайд. Щелкните по желтому квадратику, чтобы попасть в настройки перехода. Выберите путь, откуда данный клип будет появляться. Также вы можете настроить путь его исчезания и прозрачность. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.